Всем привет, с вами Маша, ну как всегда, и сегодня наконец-то мы покупаем лошадь, точнее я покупаю лошадь, но или мы, ну но... или я со своим конем Apple Store, в принципе, да, оригинальное имя, у меня даже культ появился в клубе, если хотите, то присоединяйтесь к этому культу, называйте также своих коней, там еще у меня есть яблочный шторм, ну вы поняли, да, так, вы выбрали, какую лошадь не покупать? Еще в марте. Я забыла, ребят, простите, еще забыла про же, ребят, все это будет серьезно. Я, я извиняюсь очень сильно. Ну, так, выиграл у нас Пинтепиан, который стоит на рынке. И если верить дата базе, спасибо, что она есть. Он на позиции четвертой, нам не придется его сильно искать. И я уже тут около стою, чтобы ролик не получился слишком длинный. А я не знаю, что еще говорить. Не надо было еще спросить у вас, как назвать коня, но... Какой-то бред. Или не бред? Так, у нас не обманулись позицией, надеюсь. Четвертая позиция, да. Вот он, этот красавчик. Красотень. Не, мне на самом деле нравится мастера питопианов. У меня есть три штуки. У меня вообще 151 лошадь. Сейчас будет 152. Если я ничего не куплю. Ладно, все, давайте покупать. Да, только не стоят Бешеные бабки. Ну а чем меня остановит-то? И. И как ее назвать? Назвала рыжая, без ты но такого нет. Знаете, это на бачо. Рыжая безумие есть? И весь такой рыжая. Нет, нет, не надо. Ай, тогда... Вьючная. Не, не вьючная. О, господи, что я так выбираю у Гарба? оставить на ускорение, точнее, тоже раньше ставила на ускорение. Но зачем? Ребят, послушайте, как я выбираю имя лошади. Это же так забавно. На самом деле нет. Солнечный. Самоцвет. Чего? Да кому? Это вообще все надо. Покупаем и Ну давай, грузись быстрее. Все, удачи тебе с твоей новой лошадью. Едем свою конюшню, Смотрим, что за лошадь. Смотрим, что за очередная поломка этой игры. Вот да, великая хейтерство star стейбл. Тогда зачем я ее снимаю? Не нравится? Не играй. Солнечный, самоцвет. Ты, ты, ты, ты кто голый? Кто голый? Давай меняйся. Так эта одежда вообще не подходит, да? Я еще вас под прическу не спросила, но ребят, правда. Но тут денег не хватает. Хотя, другой бы ютубер тоже, наверное, не спрашивал. Дай и смысла нет, А Вы видите смысл? Да? Ну, скорее всего, кто поставит на дизлайк, видит смысл. Я вас так люблю, мои дорогие хейтеры. Любовь к вам просто зашкаливает. Сюда не подходит, да? Ну пусть будет так или нет. Нет, вообще. Не, это серия УЗД, что они мне делают? Давайте... Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Вообще не из той серии. А у кого коричневую УЗД? даже не может быть шкафу, не может быть так. Все просто быть Никто ее не спрятала себя? А? а? Так что это пароль раздражает. Подождите, <смех> или это не так? А пусть вот это. Потому что я понятия не имею же просто. <смех> это не то. Так. Чего мне еще такое на 5? Mm. Перед давайте сумку другую возьму. Была бы у меня еще подходящая сумка, на лошади осталось Давайте, да я вообще снимем. Не оставим или с ним. Мы даже не шарим. Возьмем комбин старую. Возьмем белку и возьмем. Пусть эта сумка будет или нет. Ой, как сложно все, господи. Пусть это будет. И на себя, и на пиано. <связывая> я не знаю, что. Вот это на пиано. Ребят, просто без комментариев, что я сейчас сделаю. <связывая> я сама не знаю, что я делаю. Не могу выбрать. Не могу все ужас какой-то сложно вырубай ну, давайте вот это возьмем так и быть вот это переоденем вот это наденем Нет, я оставлю Есть. Перчатки. Вот пе перчатки. Были у меня еще со статами такие. Like <фе -хе -хе. с noticed> mm. Сложновато. Знаете? Наконец-то. Я решила, какие перчатки я надела. Господи, что ты за божество? Ой, похоже. Что это такое вообще? Давайте еще уберем сумку. Ой, думаю, так-то лучше. Или все-таки с ногавками. Давайте нагавки наденем. Давайте посмотрим прически, вот да, еще старые шишечки, ну да, в принципе вот, ну, ребят, спасибо, что выбрали мне лошадь, спасибо, что снова для видео мне пришлось потратить свои деньги, а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Подписаться на мой канал. И... Нормально. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока.